Древо жизни сегодня, можно ли утверждать, что древо жизни сегодня это уникальное планетарное знание о мироустройстве, о роли человека в этом и о его важной роли, новой какой-то функции? Оно изначально было планетарным, оно существовало на всех материках во все времена, как только человечество себя осознавало и помнило. И не случайно на древних храмах писали, человек, познай себя, и ты познаешь мир. То есть познать себя было полноценно познанию мира. Вот древо жизни это аллегория той божественной, космической ДНК, которую Создатель дал для развития человеку. Это внутренняя генетическая книга, она состоит из генов. Гены – это страницы этой книги. И человек в своей судьбе листает эту книгу страница за страницей и познает этот мир. Это очень долгий путь и очень непростой. Но это путь познания и возрастания из того состояния незнания, которое, в общем-то, определялось всегда в эзотерических знаниях, как тьма, то есть тьма не знание, так и говорили, свет знаний, то есть мы идем к пониманию мира, а этот свет, это светоносный космос, и он находится за пределами звездных систем, любых, звезда это портал, с одной стороны сверхсветовые состояния скорости, с другой стороны, досветовые состояния скорости. Вот мы живем в досветовых. У нас есть тень. А если мы перейдем туда, у нас тени не будет. Там и солнца нет. Потому что оно уже как бы ну, в другом направлении работает. Если сюда оно излучает свет, то там оно вбирает тот свет знаний, который есть. В каждом, кто уже вышел в свет состояние. Но прежде всего в самом Создателе. Сам Создатель – источник Света. Там нет Солнца. Там свет светло, а Солнца нет. Потому что Создатель – это и есть Свет мира. Если предположить, что человек, получивший знания, э, древа жизни, осознавший, э, применяющий инструменты, какова его духовная структура? Что изменится в мире? Ну вот, есть хороший пример. Иисус. Он пришел в мир. Принес учение Отца. Учение развивалось. Это его церковь под свои нужды, как говорится, приспособлены, у них нужды есть, кормление там, и все прочее, прихода на кормление. Иисус-то не принос, что надо церковь создавать, Он принес учение Отца. И вот оно две тысячи лет развивалось. Разве оно не изменило мир? Оно же изменило мир. Все слова Иисуса стали построиться. Люди их цитируют постоянно. Даже атеистически настроенные люди оперируют, в общем-то, словами Иисуса. И это ничего что они атеисты. У меня тоже был пример, когда я встретился с отцом, и когда он мне сказал о том, что «ты же сын мой, я же начал заражать, кто? кто я, кто ты, я, ты» кашка маленькая с тобой, или... я же вообще атеистом был, до 50 лет я начал говорить, ну, отец, я же даже в тебя не верил, я, я прямо честно говорил, ну, я был действительно реально атеистом, это только последние 23 года я только об отце говорю, а до, до, 5, до 50 лет я вот четко был атеистом, и мне что ответили? Не важно то, что ты не верил в Бога, а важно то, что верил Он в тебя. То есть даже атеизм не является какой-то разделительной гранью между Богом и человеком. То есть это просто время. Ну, такой возраст, младенчество преодолеет. Когда-то рано или поздно человек преодолеет и поверит и в себя, и в Бога. Они не разрывы. Он же не случайно выстроил родственные отношения. Он сказал, вы мои дети, я ваш Отец, небесный. А что потом там церковники не выдумывали? Вы рабы Божьи. Вот что? Рабовладелец, что ли? Ну что это за бред? Рабы Божьи. Ну вот наступило время обновления, то есть время наступило такое. Создатель дает человеку знания и дает ему инструменты. Да, он дает так напрямую, почему вот это уже даже и ученые в своих книгах отмечают, что эти тексты возникают как бы из космоса. Нет предсуществования какого-то у этих текстов. То есть вот они возникают как совершенно новые знания, на но которые сразу все ставит на свои места. Весь опыт человечества, и научный опыт, и религиозный опыт, сразу все встает на свои места под влиянием этих текстов. Человек может гармонизировать пространство своей жизни, пространство общества, восстановить болезнь, свой организм. Да? Какие еще инструменты, Потенциал какой-то человеку передается Создателем для расширения сознания, для дальнейшего пути. Но ведь не случайно было сказано, образ, подобие. Вот мы образ. Теперь надо достичь подобия. А если вы достигнете подобия создателя, что вы можете делать? Может делать все то же, что делает создатель. Потому что в этот момент своего развития вы уже ничего негативного, отрицательного не сделаете, уже ваше развитие это не позволит, потому что вы достигаете соответствия отцу, и он в этот момент вам говорит, ты и я мы с тобой одного роста потому что я когда первый раз увидел, отец был такой великан а я был такая в общем-то, букашка у его ног но потом вот дошли до того, что ты и я одного роста но это путь развития. Почти 20 лет на знание, ясно Яснознание, яснослышание, ясночувствование. Вот эта возможность человеку была дана изначально? Или это вот... Конечно. Для чего? Что человек Ведь может... Первый гипер... проект гипербореи, это же была ведическая цивилизация. То есть люди ведали. То, что там потом бормотали жрецы, волхвы и что-то прочее, это, ну это как бы вам сказать, реминистенция через тысячи лет. Но что они там могли, в общем-то, наговорить? Чего-то они ухватывали через свое, опять же, подсознательное видение. Ну, далеко не у всех у них было, было видение сверхсознательное. Ну, через подсознание какие-то там... Моменты выхватывали видение, начинали потом своими фантазиями это все усиливать. Это, это еще не та цивилизация, не лидическая. Там Проект совсем был другой. Я сейчас об этом написал книгу. Она называется «Проект гиперхвореи. Метафизическая реальность». Я уже ее сдал в производство, она буквально может месяц-через два появиться. Вот. Это духовное исследование, это не та история, которую, в общем-то, по поводу которой ломают копья, а это духовная история, то есть как был задуман проект, как он должен был развиваться, сбои, которые возникли, там тоже об этом говорится, о том, как работает вообще эта программа, когда Земля имеет как бы два полюса реальности один лунный полюс, другой солнечный, а где находится сама Земля и сама Реальность между этими двумя полюсами. И с одного полюса до экватора идут одни программы через Луну, а другой полюс, солнечный, это северный полюс, откуда собственно и пошла арийская цивилизация. Ария ари, – это, это тоже аборигенные народы Земли, но которых учили напрямую белые боги. Потому что боги здесь – это духовная сущность, которая вышла на воплощение ради передачи знаний. Вот они были здесь реально уже как на Земле, уже в телах. Это непростой процесс добиться такого звучания тонких тел до такой состояния, до состояния проявленности. Они это, на это пошли, ради людей, кстати, и передавали им знания. Арии – это их дети уже, но духовные дети, тут надо понимать правильно, а ты еще подумать, что их наржали так. Нет, это те аборигены, которые пришли не учиться получать знания. Как строить, как работать с металлами, что можно делать, это же все были очень древние знания. Собственно, мы можем… И у плений старшего, у античных философов, Диодор Сицилийский, там, у Платона. Есть упоминание о том, что учителя, по сути дела, греков древних пришли с севера. Дельфийские храмы они построили. Гиперборийцы, они прямо указывают, даже им имена называют, там есть святой Агиеем, там. Оль. То есть они пришли и научили их этому, как работать с металлами. И они, кстати, указывают совершенно четко, что есть природные люди Земли, они об этом говорят. И есть люди, которые пришли из космоса, и небесные люди, они их называли, и что они пришли с севера. Это сейчас американцы продвигают идею, что из Африки все пошло. Извините, это да древние философы, в том числе египетские жрецы. Они, они же, например, Платону говорили, вы не знаете свою историю. Вы не знаете, что великие люди Севера передали вам те знания, которых вы сейчас гордитесь. Великие люди Севера. Это египетские жрецы, говорили Платон. Потому что был три, вас, в общем, это Атлантида на самом деле. Была Северная Атлантида, Южная Атлантида и Серая Атлантида. Вот они все оперируют понятием Серая Атлантида, которая действительно за Геркулесами горами была. Но была гиперборея, это белая и темные Атлантида, это Южный Прорусс. Сегодня география древа достаточно широка. Вы очень много ездите, преподаете. Вот скажите, кто сегодняшний ваш слушатель? Вот возрастной контингент, социальный статус какой-то. Как древо жизни идет сегодня вот за границей России? Но в основном это зрелые люди. В молодом возрасте и детском почти нет, ну, маловато. Но зрелые люди, причем с высшим образованием и с учеными степенями. Очень много сейчас пошло. Академики сидят и очень довольны. Да вот вам сейчас тоже обратился с, через телепослание один из академиков по поводу а, предстоящих занятий, которые я проводил здесь у вас, в Ростове, а сколько у вас уже приезжало сюда академиков много лет назад, и ваше телевидение это показывало, мы вместе с академиком э, Горяевым, Петром Петровичем здесь очень много проводили э, телеэфиров, причем большие, там 38 канал был у вас, там много давал, мы же там на телевидении даже были группы, которые собирались очень большие группы. Мы все время с ними работали. То есть история вот именно вашего э, Ростова в этом плане очень интересная для нас, потому что Ростов на уровне э, вашего телевидения очень мощно поддержал тогда э, вот, все это учение «Древо жизни, дал много. Это действительно много телеэфиров, больших телеэфиров, там минут по сорок они были. То есть здесь у вас есть определенная предыстория. И вот сейчас ваша аудитория очень подготовлена. И у, вас, у вас на самом деле много настоящих, истинных ясновидящих. Не тех, которых вы в виде колдунов, там, ведьмы, и вообще непонятно, кого показываете там, особенно московское телевидение в этом отличается. Вот. Это, это просто кошмар какой-то, действительно, это, это больные люди. Потому что нет ничего выше знания, звания человека. И если люди сознательно отказываются от этого своего имени, называются ведьмами, колдунами, экстрасенсами непонятно кем, то они деградируют, по сути дела, они делают шаг в сторону деградации. Аркадий вы на, на одной встрече говорили о том, что, э, на многих встречах говорили о том, что большой интерес во Франции вызвал у сообщества врачей. Э, да. но э, собственно, всю мою поездку, по сути дела, организовала медицинская ассоциация врачей Франции, оплатила. Там же очень большие были затраты. Я же там целый месяц ездил, почти каждый день выступая в различных городах, в различных кинозалах, это надо целые было кинозалы с ней, мне, даже не хватало кинозала, там два зала, где задействовали параллельно, это все было оплачено. То есть можно говорить о том, что это выход уже на государственный уровень, ну, в это, этих странах это корп... я не знаю как она считается корпорацией, но она государственная по моему корпорация, она самая богатая то есть древо жизни идет уже в лечебные, медицинские учебные там, и лечебные учреждения там более и... половины аудитории это были врачи и ученые и у, нас, и у нас двиг большой наметился, у нас двиг большой у нас приходит много академиков на занятия, профессоров но еще не столько, как там. Там нам насчет такой аудитории далеко. Ну потому что там не было препятствий к распространению знаний. А у нас здесь, ну, извините, ведь началось все с того, с той клеветы, которую, опять же, я извиняюсь, но Московское центральное телевидение навалило. Потом по этому поводу академик Немуакин даже книгу написал, есть такая духовная вселенная, где вот об этой всей истории с Пимановым, всем этим э, э, накатом, который как бы прошел в себе видение, он написал, вот, говорит, была такая история, даже, даже я, говорит, когда был на Стокгольмской конференции вместе, ну, я там делал доклад, он содоклад делал, и в это время вышла передача Пиманова, а там, как только, а там же были перед этим случаи исцеления людей от самых тяжелых заболеваний. Их там перепроверили, причем японскую клинику так привлекли, она перепроверила. Ну, в общем-то, смертельные случаи, там, в том числе рак мозга там, и все прочее. Причем у организаторов, которые сами являются очень значимыми фигурой медицины Швейцарии, у их сына был рак опухоли, и мы его спасли, и он причем не стал ни овощем, ничего никаких симптомов каких-то, которые поколебали бы его интеллект и все прочее. То есть после этого они собрали эту конференцию. И вот в разгар этой конференции выходит передача Киманова, где нас называют мошенниками, негодяями и так далее, и тому подобное. А уже все это знают, что это, ну, как бы есть Факты, их никуда не денешь. Реакция была очень интересная этой конференции. Там люди сразу начали шешукаться, шешукаться, потом к нам подходит один из организаторов и говорит, вот мы здесь все так посоветовали, решили скинуться вам деньгами, но они, в общем, врачи, там богатые люди. Мы говорит, решили собрать вам деньги, купить вам офис здесь. Зачем вам возвращаться в эту Россию, в которой к вам так относятся? Это их реакция на передачу Пиманова. То есть, что он сделал? Он опрокинул вообще-то представление России, как о цивилизованной стране. И вот, говорит, мы вам дадим эти деньги, офис, и вам можно будет несколько лет здесь безбедно жить, а потом мы еще, в общем-то, с вами будем Сотрудничать Не волнуйтесь, никто вас здесь не, не бросит в беде. Не возвращайтесь. Вот нас уговаривали снимать, Невадином остаться. Он об этом рассказал, об этом случае, которому он непосредственно свидетельствовал. И потом сделал заключение, говорит, вот эти все журналисты, которые все это организовывали, ну там маленькая кучка, как бы это. Вот. Потом, говорит, когда факты, тысячи фактов доказали, что это все ложь, как крысы попрятали свои норы и делают вид, что ничего не говорили. То есть мы вас не трогаем, и, и вы нас не трогаете. А тысячи людей, которые могли бы в это время воспользоваться этими знаниями, технологиями, могли бы уже спасти свою жизнь, а их теперь в могилах надо раскапывать, что ли. И это все сделали эти люди, которые весьма благополучны, получают гранды государственные. У них кинокомпании работают, они фильмы ставят. И их как бы совесть не мучает за все это. Но сегодня победы. Ну теперь это да, когда уже Российская Академия Наук опубликовала свои материалы вот неделю назад о том, что это признано достоверным, статистически значимым и нуждается в преподавании высших медицинских учреждениях. Ну конечно, после этого уже как бы ничего и не может быть. Потому что обязательно должно быть ну так в практике, или церковь должна была признать, или или, или наука, или-или. Предлочитель наука всегда. Аркадий Милович, вот Вы в трилогии рассказывали о том, что Вы в начале пути очень много лечили людей, получая опыт, проходя его. Есть ли в древе жизни понятие «кармическое прошлое» которая в этом воплощении выливается в определенную болезнь человека. Любое следствие имеет свою причину. Я думаю, с этим согласится любой ученый, хоть атеистического направления, хоть какого. То есть что значит кармическое? Это те причины, которые привели вот к этому следствию, если так просто говорить конечно, они есть. И их надо убирать, потому что они находятся в информационном пространстве человека. То есть там есть некие, ну, как бы сказать, информационные пласты, где находятся вот и, и в том числе какое-то какое -то негативное событие, которое повлекло собой, за собой в развитии вот, то, что с человеком потом случается. Он всегда переживает последствия своих предыдущих решений. Поэтому, когда мы на начальном этапе бросались исправлять за этого человека то, что случилось, это было неправильно. И нас поправили, нам сказали. Это это называется медвежья услуга. Если вы за него это что-то сделали, то ему дадут еще более тяжелое заболевание чтобы он все равно прошел этот опыт выхода из заболевания Вот так сказали медвежьи условия. Потом я сам стал болеть от этого. Но мне же без конца звонили днем и ночью. Спасите, помогите. А я как скорая помощь начинал работать. А это же энергозатратно. Я отдавал свою энергию. Я как мог еще по-другому в то время. Это я сейчас уже более-менее знаю, как... Взять внешнюю энергию, взять внутреннюю энергию. То есть, опять же, внешнее Солнце и внутреннее Солнце. Потому что у нас тоже Солнце. Ну, та самая начальная плазма от Создателя. Это тоже энергия. Причем нескончаемая. Она же бесконечна. По сути своей. Но тогда-то я ничего этого не знал. Я, я буквально спасал людей и тут же болел сам. Бесконечно болею за других людей, потом мне напрямую сказали, что ты таскаешь чужие кресты, они тебя задают, предупредили, задают чужие кресты. То есть человек может при помощи знаний Древа Жизни отнормировать все, свои прошлое, все свое прошлое, и таким образом, излечившись от болезней физического тела в этом воплощении… Но излечение от болезни – это показывает нормирование человека, то есть достичь уровня нормы и физического тела, и своего состояния, духовного, сознания, сознание – это экран, по сути дела, души в этом мире, это кинематика определенная. Мы сейчас в этой песочнице под названием «Земля», как дети, учимся. Когда научимся, вот нам уже разрешат не в песочнице играть и не кулички лепить из этого песочка. У нас будут другие, более серьезные задания. Но для них надо много уметь, много знать. Вот нас этому и учат. У нас пошли прямые тексты создателя для отхождения. Ведь церковь-то почему задоелась? Они-то сначала накинулись на нас, тоже, там какие-то доктора богословия что-то на сайтах писали, непонятно. И вдруг все резко замолчало. Вообще везде замолчал. Потому что они же у них там тоже есть специалисты, которые видят, что этот текст не из пальца высылал. Да и не могли быть они высыпаны из пальца. Вот уже, я не знаю, ну. Вот здесь на стене висит плакат, там десятки иностранных изданий этих книг. моих, А сейчас еще десятки появились новые. Их почти по всему миру издают. От Австралии до Америки, везде издают эти книги. Просто так же и не будут издавать. Значит, у них есть то, что притягивает людей к себе, что рождается просто них, внимание к ним. Они же не просто так появились. Потому что это прямые тексты Создателя. И их нельзя высосать из пальца. Многие пытались говорить от имени высшего разума. Но начинаешь читать эти тексты, начинаешь спотыкаться, видя, как они, в общем-то, несовершенно сделаны. А Создатель – это же совершенство, идеал. Он не может несовершенно выражаться. И сразу понимаешь, что это болотот человеческой фантазии. А здесь такого не возникает. Нигде не возникает. Аркадий Нович, что сегодня происходит с планетой? Какова роль нас, вот людей? Какие надежды Создатель на нас возлагает? Она меняется сегодня. В какую сторону меняется? Она меняется в лучшую сторону, У -у -у. безусловно. Создатель прямо сказал, Земля будет красивой и люди на ней будут жить счастливо, будут. Но до этого будут определенные события, да, они идут. Потому что был Армагеддон, он переходит, мы же видим это и в Азии, проявление на Украине, это все последствия Армагеддона. Там же как только поставили вот этот памятник Люциферу в центре, они его назвали Михаилом, но извините, Михаил был белый. И он всегда белый Архангел. А у нас темный Архангел, только один, Люцифер. Все остальные белые. Они его поставили в центре города. И сразу понеслась вся эта свистопляска вокруг. Это включилась определенная программа. На Ближнем Востоке это все как бы уже земная волна. Потому что сначала все происходит на тонком плане. Там все это закончилось благополучно. Это был третий Армагеддон, первый там. но первые два были проиграны. Понимаете? Поэтому несколько тысячелетий Земля была под темным правлением из-за этого, что Армагеддоны были проиграны. И вот третий, самый главный Армагеддон, он же и последний там, никаких четвертых, пятых уже не будет. Вот третий Армагеддон, самое решающая была игра. кстати, из-за них они сами поспешили. Они, ну, у них тоже есть э, как бы ясновидение через подсознание. они же э, как бы ожидали, они говорили, что детей надо э, как бы в самом зародыши ушить, пока они тут вот, вот, еще силы не набрали. то есть они знали, что они здесь искали, пытались, так сказать, нападать. Не получилось. Не получилось, потому что был опыт уже и темных вселенных. Вот в этот раз мы вышли на Маргидон, зная все их технологии. И потом они нас в этом обменяли. Вы, говорят, нечестно с нами сражаетесь, вы используете наши технологии. Ну, не знаю, насколько честно ли они Технологии такие есть, вы ими пользуетесь, почему нам нельзя? Кто это запреты такие вел? То есть э, на нас есть еще и задача такая макро, по макроспасению Земли, коллективная да. работа людей. Это когда в древности говорили, что Земля — это центр мира, с определенной точки зрения это абсолютно правильно геофизически это может быть неправильно потому что солнце но с определенной с духовной точки зрения это правильно потому что именно здесь был запущен вот этот проект образ и подобие в результате что образовалось мы подошли к чему мы создали новую зиготную клетку новой реальности мира она теперь будет размножена везде то есть то, что мы здесь достигли, это касается не только нас, это не локальное явление. Это касается всей Вселенной. Вся Вселенная будет меняться. Хотим мы этого или нет? Я хочу. Будет меняться, хотим мы этого или не хотим? Или Но потребуется... Если, если бы не хотели, мы бы и не изменились. Это все идет через сознание людей значит большинство людей земли не хочет хаоса она хочет гармонии, хочет света не хочет жить во тьме. Но опять же тьма это тьма незнания, надо понимать, То есть они не хотят жить в себе незнаний. Они тянутся к свету знаний. Вы сказали о том, что создатель сегодня готов напрямую общаться с каждым человеком, ему не нужны, посредники, да? Нет. нет. А, но не все услышат. Создатель. Кто не услышит? Ну, у создателя Почему? очень тихий голос. Специально. Хочешь слышать, напрягайся, чтобы услышать, понимаете? А так вот, я тебе сейчас ухо там протрублю. Нет, ты потом потрудись услышать, Кога. Потрудись. Ведь, помните, в Библии говорят, я вот я стою и стучусь к вам. Стучусь. Кто откроет, с будет. Может быть, какие-то в человеке э, должны быть развиты качества, э, как вера, сияние сердца. Изначально да. все есть. Но нам же воля оставлена. Мы свое сердце не раскрываем. У нас... Если образно говорить, сердца-то окаменелые, вот он в них и стучит, окаменелые сердца, а мы не слышим. А их надо открыть, навстречу миру, а он другой. Вот тогда мы выйдем в другое пространство, в сверхсветовых сверх состояний, и там все другое. Там семья света живет, там наши родственники есть. Много родственников наших близких, которые за нас переживают, они не могут вмешиваться, иначе мы, ну как бы сказать, не пройдем свою школу жизни. А они хотят, чтобы у нас были эти знания. То есть каждый должен пройти свой путь сам, Конечно. приобрести свой опыт, Конечно. и не нужно за него делать его ну, работу. За него не надо помогать можно. Они тоже нам из помогают нам. Подстраховывают. Ну вот. Вот слово точно, из мы вот даже не знаем об этом, они нам и не говорят об этом, и не объявляют, ой, какой-то хороший, я тебе помог. Нет, они даже не говорят, они помогают и не говорят, но они все время помогают. Сегодня столько в интернете, много разных фрагментов встреч, занятий. Скажите, можно сегодня древо жизни познать вот самостоятельно? Или все-таки базовые курсы, последующие занятия дают что-то особенное человеку? Ну, сначала о том, что их много. Вот у Горького есть прекрасная легенда о Данке, который вот вынул горящее сердце с груди и осветил путь, и пошел. А все люди как? Кто-то за ним пошел, кто-то... Под хоростом лежит и говорит, ну что-то тут своим сердцем рассиялся, спать не даешь. Кто-то рыскает справа налево, справа налево. Но если вы уже пошли прямые тексты создателя, что еще нужно, куда еще надо бегать и рыскать, у кого еще учиться, если есть прямая возможность слышать эти текстов, видеть эти тексты, потому что их можно еще и видеть. И двигаться по ним, как, ну вот как по реперным точкам, которая определяет, что не ходи направо, не ходи налево, туда пойдешь, снег упадет, башка пропадет. Все сказано, куда идти. То есть занятия дают ту структуру необходимую для усвоения этих знаний. Ну душа-то, она же не ошибается, она знает, всегда знает, это правильно. Правда ли это слова создателя или нет? Посмотрите, сколько ясновидящих собирается. Они почему сюда идут. Почему они сюда идут? Причем независимо от того, через какую структуру они ясновидят, через подсознание или через сферу сознания. Здесь не делится это. Потому что все дети Бога, хоть развитые, хоть сверхразвитые, хоть не на развитые, но все равно все дети Бога и всем даются возможности. Но через это можно видеть, это подлинные тексты или нафантазированные каким-то таким, ну, допустим, талантливым каким-то писателем. Никакого таланта не хватит написать такие тексты, в которых здание всего мира. В создании мира, но вы же слышите, какие, какие мнения выдают ученые, которых весь мир знает, ну, Николай Николаевич Зроздов, академик, профессор МГУ, который, ну, действительно, все наше детство на его передачах «В мире животных», как он сказал. Четко и ясно прочитал книги Петрова Восхищение и восторг. Ну, что тут еще говорить, да? Но я-то это не потому говорю, чтобы себя похвасло, похвалить, а потому что это не просто читатель, это компетентный читатель. Это биолог, зоолог. Это компетентный читатель. И если он такие оценки дает. То есть его сердце поднимает эти тексты. А мы будем бегать. Там он еще какой-то учитель появился. Вон еще какой -то. Вот тут Бронников недавно выступал. Обалдеешь тоже. Я, говорит, великий обманщик. Прямо, говорит. Я такой обманщик, что сам себя могу обмануть. Я передаю его прямые слова. Все люди восхищения на него смотрят. Человек два слова без заикания связать не может. А все нашли себе гуру. Он же сейчас дошел, для чего что? Везде заявляет, вот Петров, это я ему всему научил, Господи, да покажи хоть одну свою книжку, где что-то подобное есть, чтобы все увидели, да, да, да, это у тебя взяли. Как Создатель оценивает ход реализации? Ну, я, опять же, я очень часто просто его слова передаю. Я, это не моя оценок, это он сказал. Почему не только мне. Потому что я тут не один работаю. Он сказал, то, что я вам поручил, у вас получилось. То есть то, что поручил, у вас получилось. Вот его оценка. А он оценки отдает. Ну, в Библии так же. Был день первый, был он хорош. Был день второй. Ничего не сказано. Хорош, нехорош. Оценки нет. Третий, там четвертый, везде стоит. Или есть оценка, или нет. А здесь уже получилось, что сказал. Пожелаем нам, нам всем много света на этом пути. Благодарю вас. И я вас. Спасибо за внимание.